В арк. Это последняя ходка. И у меня все будет готово к переезду. Войма! В этой серии. Посмотрите, как близко эти волки. Целая стая волков. Прям очень близко. Да куда ты идешь? Да куда ты идешь, блин? Да куда ты идешь? Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы снова играем Наконец-таки в Ark Survival Evolve Как вы помните, в прошлой серии Мы с вами собрали все манатки Взяли наших птиц и полетели Куда прилетит Пауэр Дрыщ И что он найдет, узнаем прямо сейчас Коллега, как продвигаются раскопки? Это риторический вопрос Не вижу в нем ничего эротического Но не суть, я тут заметил, что в последнее время Наши раскопки вообще никуда не продвинулись А точнее за все время И финансирование уже практически полностью приостановлено Но мне пришла в голову идея О нет, спасибо, мы знаем, чем оборачиваются ваши идеи Давайте не будем рисковать О нет, в этот раз все иначе И каким же образом иначе? Впервые идея пришла именно мне в голову И я подумал, что нам нужно мыслить шире Расширять наш круг. Позор, расширять сознание. Понимаете о чем я? Нам нужен расширенный подход. Понимаете? Нужно мыслить не вглубь, а в ширь. Да я понял! Шире едешь, дальше будешь. Эта поговорка звучит не так. Ладно, неважно, что вы предлагаете. Как и в творчестве, для великих открытий нужно вдохновение, а для вдохновения нужны впечатления. Так. А где еще найти столько разнообразных впечатлений, кроме как в видеоиграх? Побежали за мной! Видеоигры черпают вдохновение из реальной жизни, особенно выживалки. А мы сделаем наоборот. Будем черпать вдохновение из видеоигр. Так мы поймем, где искать новые улики о Пауэрдрище. Даже если этот идиотский план и сработал бы, у нас не хватит бюджета. Столько игр покупать невыгодно. Только не с лимитированной картой Тинькофф All Games с крутым дизайном в коллаборации с художником Лэйзи Square. Что? До 2% за покупку электроники, билетов в кино и доставку еды. И 4% годовых на остаток по дебетовой карте. По сам. И, главное, до 5% кэшбэка с покупок игр и подписок на всех популярных площадках А если вы оформите карту по ссылке в описании, то вы получите дополнительный кэшбэк на первые покупки 20% кэшбэка за покупку видеоигр в Steam, Origin, PS Store и других платформах 15% за доставку еды и 10% за технику Вау, вы опять это делаете Что делаю, коллега? Думаете, что бежите по миру видеоигр? Остановитесь! У вас не настолько богатая фантазия, чтобы и меня туда завлечь. Какого? А если этого вам показалось мало, то каждый владелец карты Тиньков All Games получит шанс выиграть стопроцентный кэшбэк на приставке PS5, Xbox Series X, Nintendo или ПК. Или полный кэшбэк на PS Plus, Xbox и любые игры до 3,5-5 тысяч рублей. Как это остановить? Розыгрыш проходит каждый месяц до конца года. Один приз на 50 тысяч рублей и 10 призов на 3 500. Первые победители уже определены. Настало и твое время выигрывать. Количество Карта ограничена, поэтому торопитесь Подробности в описании Надеюсь, сегодня Мы с вами увидим много новых крутых мест Я уже столько играю в арки И до сих пор не знаю, на какой карте играю В том плане, что я не знаю, как она выглядит совсем Я ее даже не исследовал Вон, посмотрите, какое красивое место О, блин Ну его нахрен Забей, Кура, там ничего интересного нет Походу, в этом месте обитают драконы Я назову его Драконий Утес А это место я назову Зарейдженный дом В котором Пауэр Рич может что-нибудь найдет Потому что он Днина Сан, и который ничего не может сам сделать Но он, как всегда, ничего не нашел, поэтому уходит с пустыми карманами Потому что он, как всегда, Днина по жизни И теперь я не могу выбраться отсюда Потому что мне мешает моя гребаная сова Уйди, Кура! Как тебя убрать? Что нужно сказать? Какое слово? Надо, чтобы он перестал за мной следовать Чёрта дайте, вот Кура, лети сюда, Птер Теперь ты будешь мне мозги делать Птер застрял, кажется Так, погодите, он застрял только потому, что Нету прямой связи между Ним и мной, надо встать повыше Вот сюда, давай, вылетай, прямой путь Вот, вылетай, урод Я не могу залезть, потому что Птер машет Крыльями и скидывает меня с лестницы Гора привыкай к этому, у нас это постоянно происходит. Да блин, я не могу залезть! Сейчас, погодите, есть идейка одна. Ну, летите уже, господи Иисусе! Вот. Все, он сел наконец-таки. Можно попробовать залезть. Давай быстрей. Все. Боже мой. Все, вылетаем отсюда. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. О, ладно, небольшая загвоздочка. Извините, пожалуйста. Вот еще один заброшенный дом, кажется. Я чую, что здесь меня ждет что-то прекрасное. Вот, смотрите, колонны. Ребят, кажется, у нас что-то есть. Мед какой-то. Так, хорошо, а вот шкаф здесь... Есть, есть. Это все будет моим. Этот дом зарейдили, но оставили целую кучу вещей. Давай, залетим сюда. Надеюсь, я смогу отсюда вылететь. Смотрим. Коптильницу, 114 металла. Прекрасно. Куча стрел. Какой офигенный дом я нашел. Нагружаем в кур. Смотрите, он может 400 килограмм тащить. Все, забираем. Самое важное, это металл, конечно, в первую очередь. Я даже не знаю, стоит ли мне брать это все. Я лучше потом сюда вернусь, когда я найду себе новый дом. А мы пока полетели. Погодите, погодите, погодите, что... Что это такое? Мне показалось это. Да-да, это что, фейковые уши? Вообще-то это натуральные фейковые уши. Сейчас разницу? Нет. пауэр дрыща ответ. Это моя новая гениальная тактика выживания. И в чем она заключается? Ну, взять, к примеру, тебя. Тебя постоянно убивают, потому что ты какой? Какой? Большой и уродливый, так и хочется убить. А посмотри на меня, какой я? Какой? Маленький и уродливый, очень хочется убить. Но эти ушки делают из меня милого, симпатичного зайчика, которого не хочется убивать. Нет, тебя очень хочется убить. Ладно, пора валить Додо? Ха, ты убил не того, Додо Уши сработали Вы просто были очень похожи, у нее тоже были уши Да, но тот тупица был розовым И? И? Розовый Додо с фейковыми ушами Серьезно? Кто на такое поведется? Ладно, у меня нет на это времени, удачи С такими ушами она мне не понадобится Посмотрите, какой маленький процент от карты мы изучили О, мне нравится этот утес Мне определенно нравится этот утес Вы только посмотрите на него Какой огромный и при этом очень обособленный его можно застроить так, что никто не проберется. Кроме самых сильных кланов, которые здесь обитают, у которых всякие драконы, монстры, которых я никогда не видел. Но ну, а помимо них никто не проберется. Я знаю, о чем ты думаешь, Фэйц. Это прекрасное место. Но взгляни на карту. Она же практически пустая. Мы не можем здесь выживать, не зная, где выживаем. Я не остановлюсь, пока не изучу всю карту. О! Кажется, изучил. Ладно, я действительно хочу еще полетать немного, посмотреть, какие вообще здесь места есть. Я хочу иметь полное представление об этой карте. Блин, здесь повсюду драконы. Давайте в пустыню полетим. Если уж мы облетели пустыню, давайте полетим еще дальше. Вау, как прикольно. А вот и снежный биом начинается. Я никогда не летал еще над снежными скалами. Давай еще дальше. Розовый слон! Чему бы это? О боже мы уже прям холодно становится. Я даже уже немножко коцаться начинаю. Мы можем вдоль снежного биома пролететь, вдоль его границы. И таким образом не будем коцаться. А заодно его и изучим всего. Ну или быстренько насквозь его пролетим. Я уверен, что все получится. Вон там уже, видите, теплая зона начинается. Так, сейчас быстренько просто отдохнем. Тер. давай. Ну давай же, давай. Как долго он свою стамину восстанавливает. Все. Можно лететь? Полетели. Пока полет нормальный. Кура, ты будешь лететь за мной или нет? Ублюдришь. Ч ⁇ ты встал? Полетели. Что это за звук? Что это, блин, за звук? ХП! Я забыл про ХП! А, я не успею полететь быстрее обратно. Нет! Что делать? Что делать, блин? Какие есть места? Где можно заспауниться, Где поближе можно? Смотрите, какой путь длинный. Блин, ну возродиться я не знаю. Охрен, это полетел. Сказал же, сам себе а буду в обход лететь. Так. Всё, немножко отдышались Теперь собираем ресы Все самое необходимое И побежали туда Пока их еще никто не убил Я не видел таблички, что они сдохли Они там Я уверен, что они ждут меня Если судить по карте, то бежать всего пару сантиметров В реальности, может, чуть побольше Хорошо, бежим, бежим Ой, блин, ушки, парнозавр Ты сволочь Я устал Окей, заново спаунимся. Бываем необходимы ресы. Крафтим все, что нам нужно. Побежали. Пока что до сих пор не было никакой таблички о том, что они сдохли. Значит, они живы. Так, это место мне знакомо. Здесь растения X должны быть. И куча, блин, всяких страшных птиц бежим. Главное не останавливаться. Этот водопад. Помню, узнаю. Никто за мной не гонится. Хорошо, просто спокойно переплываем его. О, блин, рапторы! Беги! Их трое! Их, блин! А -а -а! Окей, okay, я смогу это сделать. Еще разок, друзья. Пауэрдрайч никогда не сдается. Он нагибаемый, но не сгибаемый. Помним? Так, да, вот сейчас хорошо бежим. Блин, чертовы кошки! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Главное не тормозить и запутывать за камни. Вот так, запутывать. Хрень, я запутал. Я себя больше запутал. Где я нахожусь? Ладно, неважно, просто бежим. Да, блин, гиены! Вау, что это за место такое? За мной бегут? За мной не бегут. Удалось запутать. Что это такое? Это канализация доисторическая. Вот, смотрите, мой луч. Здесь меня рапторы эти убили. Ладно, я туда не собираюсь спускаться. Главное, здесь ни на кого не пороться. Я тут краем глаза так видел, что очень много хищников. Вот здесь начинается настоящий стелс-уровень. Вот здесь гиенка. Блин. Она не, не бежит за мной? Ладно, можно идти, значит. Ах. Все-все равно от страха. Кажется, у меня получилось убежать. А, чертова птица за мной бежит еще. Да господи, откуда она взялась? Я же ее не. Я даже ее не видел. А вот и снежный биом. Она все еще бежит за мной? Она все еще бежит за мной. А у меня уже стамина на исходе. Ну твою же мать. Есть у нас. Все. Ой, стамины хватило прям ровно на то, чтобы она перестала за мной бежать. Отлично, я не успел подобрать, как всегда. Но мы уже совсем близко. Блин, еще одна птица. Она согрелась. Хорошо. Ай, блин, теперь меня ударила какая-то муха. Давайте отбежим. Здесь слишком опасно. Муха сюда летит вместе со своей подругой. Так, мне тарантул скацанул. Второй. Да может, меня все уже ударят. Все, кто на карте есть. Давайте по разочку все меня охеракните. И будем играть нормально. Я в снежной зоне, но меня пока еще не коцает. Так что можно передохнуть. Я помню этот водопад. Как-то обогнуть нужно этот водопад. Так, давайте скрафтим какие-нибудь ресурсы. Нам нужно чем-то обороняться. О да, детка. Я уже что-то совсем далеко ушел. Начинается пустыня. А! Блин! <связь> куропатка. Зловещая куропатка на меня охотится. Все, не будем тратить на нее ресурсы. И стрелы. Куда же нам идти? Вот сюда, что ли? Я даже здесь не заберусь. Или заберусь? Я забрался. Вот, кстати, вот эта местность уже более-менее похожа. Так, давай, Евгений, ну вспоминай. Ну, где-то... Где-то... Да, там же... Я же в лесу сдох. Это точно не здесь. Это где-то здесь. Вот тут вот. Мне кажется, я близок. Давайте спустимся. ой ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. Там куча хищников. Я сейчас, конечно же, совершу стопудовую глупость. Но я попробую спуститься и тихо, незаметно пройти. А... Вон туда мне нужно. Ладно. Давай, вот здесь. Вот тут аккуратненько спрыгиваем. Супер аккуратненько. На картышах. Вот так вот. Аааа. -а -а -а что за херню я сделал? Посмотрите, как я вгоцался. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. На кое-то стать! Здесь волки повсюду. Жри. Благо я с собой ягод набрал. Ягод на три пня набрал. Стоим, терпим. Лечимся. Притворяемся кустом. Посмотрите, как близко эти волки. Целая стая волков. Прям очень близко. Да куда ты идешь? Да куда ты идешь, блин? Да куда ты идешь? Какого хрена, он сюда идет. Так, давайте повыше чуть станем Условно чувствует, что здесь что-то есть Перестаньте идти сюда Блин, они прямо на меня идут У меня уже наполовину хп восстановилось Если вдруг они сагарятся, я бегу к мамонтам Они меня защитят Давайте перестанем страх излучать Собаки же чувствуют страх Уверенность Я уверен только в том, что смотрите, он на меня прям смотрит Прямо на меня, прям не в душу Ближе к мамонтам пора держаться я чувствую, что эти волки будут подбираться все ближе. Блин, я не знаю, почему меня до сих пор не заметили. Но я, видимо, очень круто маскируюсь. Сейчас, да. Да-да-да-да-да-да-да. Мы сейчас спустимся. Чуть-чуть правее просто надо встать. Вот она моя дорога. По ней, мне кажется, я смогу пробраться. Что? Чисто? Справа тоже чисто? О, карнозавр там и волк еще один. Блин, ну путь свободен, кажется. Ну побежали, кажется. О, боже мой. А! как громко серанул. Я знаю, ребят, вы обычно привыкли смотреть арки с крутыми прокачанными кланами, там, где они что-то делают, всяких, приручает виверн. И в то же время у вас есть Евгений, который бегает по кустам и скалам и пытается исправить свои дурацкие ошибки. Я надеюсь, что вам это интересно. Потому что мне пипец, как интересно. Так, давайте вот здесь обойдем. Да, аккуратней. Главное не упасть со скалы, еще больше не прокоцаться. Мне очень нужно полное здоровье, потому что я забегу в зону, где буду коцаться. Смотрите, нам вот сюда. Мне преграждает дорогу какой-то новый вид рапторов. Блин, но ну как мне теперь его обижать? Надо еще правее. Вот эта скала очень похожа на ту, возле которой я сдох. Да, мы прямо здесь. Я уверен, что мы тут. Надо только выждать момент. Пока этот урод убежит Момент настал Слушайте, но в принципе Если мои животные еще живы А из табличек о том, что они сдохли Еще не было То я могу в принципе пробежать Резко на них запрыгнуть И улететь И волки даже не успеют сориентироваться Так, давайте еще раз Грамотно осмотрим местность Динозавр уже отошел Я практически полностью выздоровел Поэтому давайте спускаемся Фу, Волки справа, волки слева повсюду И там еще этот динозавр Бежим! Просто бежим! Давай, пауэр Давай, Евгений! Давайте, ребят, пожалуйста, пусть будут там мои птички. Пусть будут там мои птички. Ага, вон моя сова. Давай, давай, блин, сгреба на скалы! Вон они все! пи Свист, -вист. свист, свист! Садись. садись, садись, садись! Садись, вверх! Вверх! У-у-у! Ха-ха-ха! Да! все, дать передышка. А, я чувствую себя батькой. Это лучше. Это лучшие эмоции, которые я мог получить от игры, мне кажется. Все в сборе. Что ж, я думаю, я достаточно поизучал. Я нашел прекрасное место, в котором можно строиться и развиваться. Давайте возвращаться обратно на утёс. Здравствуй, родной утес! Ты теперь мне родной. Я буду здесь строиться. Давайте изучим его. Вот здесь плод стоит и... Здесь пещера, и она уже застроена, кстати говоря Она была застроена, кажется, их зарейдили Владелец Трайбов Flame один Но в целом это про меня, ведь у меня в руках пламя, и я один Ладно, к сожалению, у меня в пещере не получится застроиться Полетели обратно на выступ О, у меня очень хорошее предчувствие насчет этого места Я приложу максимум усилий, чтобы вскоре на этом утесе был воздвигнут великий замок Паундрища Вот как-то так. И, кстати, есть приколюха, прямо под этим мостом вот такой вот выступ есть. И здесь я могу оставлять своих животных. И их не видно ниоткуда. Ни сверху, ни снизу, ни сбоку, ни слева, ни справа. И здесь я оставлю, пожалуй, ящичек. В нем я буду хранить важные ресурсы, пока меня не будет в игре. Тут, кстати, несколько таких прикольных выступов. Приземляемся. И здесь будет ящик номер два. Я уже не питаю иллюзий о том, что мой дом выстоит, пока меня не будет. Скорее всего, его разломают. Но я надеюсь, что нет. Давайте сложим сюда все самое важное: цементную пасту. В общем, все барахло и. И отправимся спать. <свят> Какая мрачная ночь. Я не вижу своего птира. Так, у меня очень плохое предчувствие. Но все мои вещи здесь. Шипы, простите, вас придется разрушить. Ладно, я ожидал этого. Я думаю, мы все этого ожидали. Однако, какие-то вещи они не забрали. И странно, что они ничего не забрали в ящиках, которые я внизу оставил. Если они убили Птера, который стоял рядом со мной, рядом с ящиком, то почему они не взяли ничего оттуда? А, возможно, Птер полетел атаковать их. О, боже мой. Я даже уже не уверен, что я расстроен. Такое ощущение, как будто бы я брос твердой кожей. Мне обидно не за дом, а обидно за моих питомцев. Миссис Клюв, Кура и Фэц. Погодите, Фэц. Где мой гребаный хорек? Пупил! я забыл хорька! Как я мог забыть про своего гребаного хорька? Он все еще там? Он жив! Он, наверное, там один бедный напуган. Я не знаю, жив он или нет. Но я буду верить и устрою гребаный геноцид на этом острове, чтобы спасти его. Харек это единственное, что у меня осталось. Я найду его обязательно. Я вернусь за ним. Ктэр, ты теперь мой раб, понял? Все ради Харька. Я всем рискну ради этого Харька, потому что это не просто какой-то там Харек, это мой Харек. Это даже не Харек, это выдра. Но более всего это фыц. Это мой Харек выдра. О, смотрите какой-то домик здесь есть и он кажется действующий. Я слышу там звуки какие-то. У-у-у, дверца открыта, их зарейдили, кажется. Они даже здесь спят. Ну ка что у нас тут есть. Уии! Oh, yeah. Забираем серп, забираем шкуру Смотрите Боже мой, какой ты несуразный Ну такой милый, почему такой смешной Неважно смешной ты или нет, я тебя убью Как убивали моих животных Нет, я не могу этого сделать Я максимум на тебя кашляну, но я не буду уподобляться им И более того, жизнь и так над тобой посмеялась уже Я бы даже сказал, что этот малыш чем-то похож на меня Только у него большая голова и маленькое тело Парень тебе ждет великая жизнь. А если точнее, то жизнь полная великих поражений. Эй, птер наш! Я знаю, как сделать так, чтобы его не убивали. Назовем его Не убивай. Плак, хнык, грустный смайлик. И параллельно я приручал еще одного птера. Давай, просыпайся. И чтобы его не убили, я назову его Я не хочу умирать. Грустный смайлик. Обоих птеров запрячем вот под этим утесом в пещере. Берем самого сильного и выносливого. И полетели. Фэт, я лечу за тобой. Тормози. Оп. Мы здесь. Боже, надеюсь, он там. Аккуратненько. Все, надо лететь. Надо просто лететь. Я не вижу его пока. Я не вижу. Блин. Фыц, ну где же ты? Фыц, вот он. Спрыгиваем. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее. Берись. Ух. Черт! Прыгай. Полетели. Да. Я всегда выхожу победителем. Из любой ситуации, которую сам создам. Ха-ха-ха. Мой маленький пушистики, сколько ты дней пробыл там один?! дома, Фэтс, со мной тебе ничто не грозит, а? О, какой милый дельфинчики! что то вас много здесь, эй, эй, эй, эй, не трогай! Количество карт ограничено, поэтому торопитесь, подробности в описании. Подробности в описании, подробности в описании. Подробности в описании. Вы что, бредите что ли? О, коллега, у меня сильный жар. Кажется, коронавирус убивает меня. Будь ты проклят коронавирус! Почему так долго? Я уже хочу закончить раскопки и отправиться домой. Коллега, боюсь, вы тоже им не больны. Нет, я немножко покашлял и чувствую себя прекрасно. <связь> О нет, <связь> я снова заболел. Не волнуйтесь, коллега, мы продолжим раскопки, пока есть силы. Пауэр Дрич нашел лекарство, я в этом уверен. А значит и мы найдем. Надеюсь.